Мы с тобой слушали, как пел на бой Все соседи заебли, банковали как магни под не зайдем, без них боя мы поем Не молчите с нами бой, все мы вместе под пихо Я включу магнитофон, без него два мыслях Не стучите по стене, а знаете, что в охуне Я его послал, и так он куда пизды, чтобы не ебал носки в моих пена чисто пал, и в душе я словно дам, за мне скучать, чтоб потише сделал вля. Я включу магнитофон, весь не мод вам и сифон. Так мы жили не забыть От того и стали бить Банки твой остались мы Вместе, он все твои Сектор газа, он живой Все мы вместе, Банки твой.